Наша первая тема посвящается алфавиту турецкого языка. На турецком языке алфавит будет альфа-бе. Первая буква – буква А. Давайте рассмотрим некоторые примеры с нашей буквой А. Например, ане ане мама. В турецком языке ударение в основном падает на последний слов. Следующее слово – араба. Араба – машина. АРАБА. Следующее слово. Слово АЗ. Такое коротенькое слово. АЗ. И означает МАЛО. АЗ. Вторая буква нашего алфавита. Буква Б. Звук Б. Например, раз уж мы выучили слово АНЕ, МАМА, возьмем слово БАБА. Отец. БАБА. Ударение на конец. Напоминаю. И выговаривайте обязательно вслух. Не про себя, а вслух. Баба отец. Следующее слово такое легкое слово: бардак. Бардак стакан. Балык. Балык. Рыба. Следующая буква буква джи. Звук джи. Как джон в английском джи. Например, слово джаным. Джаным. Дословно переводится душа моя. Но «джаном» используется в значение дорогое, дорогая. Далее слово джам. Джам. «джам» это стекло. Но по контексту может использоваться как для окна или для стакана. Джам. Далее джума. Джума. Джума это пятница. Пятый день недели джума пятница. В Турции это очень важный день, так как есть обязательная молитва для. Мужчин. Следующая наша буква очень похожа на букву «Дж». Мы уже с хвостиком. А это буква обычная «Ч». Звук «Ч». Как и в русском языке. Например, слово «ЧОК». Много. ЧОК. Или «ЧИТЕК». Цветок. Теперь соединим букву «Ч» и букву «Дж». И рассмотрим слово «ЧОДЖУК». ЧОДЖУК. Ребенок. Далее идет буква Д. У нас уже с вами есть Анне, мама. Есть у нас Баба, папа. А теперь слово Деде. Дедушка, как дед. Да? Дедушка, легко для запоминания. ДД. Следующее слово такое интересное. Наверняка вы уже слышали слово Дурак. Дурак. Но Дурак переводится как остановка. Дурак. Далее слово диш. Диш. Зуб. Диш. До буквы «ш» мы еще с вами дойдем. Итак, теперь давайте из тех слов, что у нас есть, постараемся получить кое-какие словосочетания. Например, хочу сказать ⁇ дорогая мама ⁇ У нас есть слово ⁇ дорогой, дорогая ⁇ джаным и слово ⁇ мама ⁇ анне. Так и говорим. ⁇ Джаным, анне ⁇ Джаным, анне ⁇ Дорогая мама. Аналогично со словом ⁇ баба ⁇.⁇ Отец ⁇ Дорогой папа, хочу сказать. Джаным баба. джаным баба. Далее, дорогой дедушка. джаным деде. джаным деде. Далее у нас есть слово чок. Много. И есть слово стакан. Правильно, бардак. Хочу сказать: много стаканов. Чок бардак. Очень легко. Чок-бардак. Много рыб. Чок-балык. Чок-балык. Много цветов. Чечеки. ЧОК. ЧИЧЕК. МНОГО ДЕТЕЙ. ЧОК. ЧОДЖУК. Чу ЧОК. чучук. Переходим дальше к следующей букве. Наша следующая буква – это буква Э. Она всегда произносится, буква Э, без разницы, где стоит. В середине, в начале, в конце всегда один звук. Э. Например, слово ЭКМЕК. ЭКМЕК – это хлеб. ЭЛЬ. КИСТЬ. ЭЛЬ. ЭЛЬМА. Эльма яблоко. Далее буква F звук F, как и в русском языке. Например, слово фильм. фильм, слон. Фильм. Фильм фильм. Очень легкое слово, как и в русском языке. Фабрика. Фабрика. Фабрика тоже легкое слово. Далее буква Г. Г. Как и в русском языке, звук Г. Буква Г. Например, слово ГЕМИ. Геми. Корабль. Далее слово гюн. Гюн. День. Следующее слово гараж. Гараж – это гараж. Очень легкое слово. Далее идет такая буква, очень похожая на букву Г, но уже с шапочкой. И этой буквы нет заглавной, так как э, это больше считается не буква, а звук. И она стоит всегда эта данная буква или данный звук всегда стоит после гласной и вот какая гласная стоит перед этой буквой вот ту гласную мы продлеваем например давайте рассмотрим пример вот перед буквой шаг Г называется перед этой буквой стоит буква а значит вот эту гласную а мы продлеваем читаем слово ач ач дерево такое ощущение что там все все буквы а и в конце ч ну вот продлеваем ач Дерево. Еще один пример. Давайте рассмотрим слово «дору». Перед юмыша «г» стоит «о», поэтому продлеваем «дору». «Дору» – это правильно. «Дору» – правильно. Следующее. «И» стоит. Гласно «и» стоит перед юмыша «г», поэтому продлеваем «и». и «И-не». «И-не». -и -не «Игла» или «укол» по Далее. Буква «х». -э». Звук в некоторых словах этого звука даже почти не слышно. Оно настолько легко выговаривается. Например, хава. Хава – погода или воздух. Следующее очень важное словосочетание. Хош Хошгельдениц. Хош в Турции очень часто используется словосочетание. Значение «добро пожаловать». Хошгельдениц. Куда бы вы ни заходили, в гости, в магазин, в маркет, вам всегда говорят «хошгельдениц». Хож добро пожаловать. И ответом на это вы отвечаете Хож Булдук. Булдук. Как бы Хож вам сказали, приятно, что вы пришли. А мы отвечаем Хошбулдук, Булдук. Приятно, что мы увиделись, мы нашлись. Далее буква И. Только будьте внимательны, точечку не надо ставить, без точки. Это буква И. Давайте рассмотрим слова. В турецком языке есть слова на букву И. Например, слово лык. Илык. Теплый. Далее слово шик. ишик, «свет», «ырмак», «ырмак», «река». А сейчас уже с точечкой, можете смело ставить точечки. Это буква «и», «и». Слово «инсан», «человек», «инсан». Далее слово «и», «и», «и». Хорошо. Хороший. Наречие и предлагательные в турецком одинаковое, Поэтому ИИ может быть и хорошо, и и хороший. ИНЕК. Корова. Некь, корова. Далее буква Ж. В турецких слов на буквы Ж нет. Есть только взаимственные слова. Например, давайте примеры рассмотрим. У нас уже один пример был сверху. ГАРАЖ в конце буква Ж. ГАРАЖ тоже взаимственное слово. Далее, например, слово гимнастик, гимнастик. Гимнастика. Руж. Руж. Очень полезное слово для нужное слово для девушек. Руж. Помада. Или живет. Живет бритва. Сама. Переходим на следующую букву. Буква К. Итак, слова кач, сколько. Кач такое легкое слово. Кач сколько? Далее слово читап. Китап. Книга. Китап. Чило. Кило, но ну, вы, наверное, догадались, кило это килограмм. Теперь давайте опять постараемся из тех слов, что у нас накопилось, составить некоторые слова в сочетании. Например, хочу я спросить, сколько килограмм? У нас есть слово «сколько ⁇ «Сколько» Кач. И килограмм ⁇ легкое слово. Кило. Получается кач-кило. Сколько килограмм? Далее хочу спросить, сколько стаканов? Кач-бардак. Кач-бардак. Сколько лир? Кач лира. Кач лира. Далее хочу сказать теплый чай. У нас есть слово теплый. Лык чай, аналогично в турецком языке чай. Лык чай. Лык чай. Теплый чай. Хороший фильм. Хороший и ии И фильм. И, и инсан. Хороший человек. И инсан. И и хабер. И хабер. Хорошая новость. АБР это новость. Следующая наша буква – буква Эль. Звук Л. Например, слово ЛАЛЕ. ЛАЛЕ. ЧУЛЬПАН переводится такой цветок. Символ Турции – ЛАЛЕ. ЧУЛЬПАН. Следующее слово ЛИРА. Ну, я думаю, вы догадываетесь. ЛИРА – это турецкая денежная единица. ЛИРА. ЛИРА. И слово ЛЯМБА. А немножко мягко. ЛЯМБА. Это лампа. Иногда вы можете замечать, что над буквой А ставят шапочку. Это означает, что букву А нужно смягчать немножко. Читать не ламба, а ламба. Далее буква М, звук М. Слово такое легкое. Мама. Мама. Мама это каша. Кто нас заставляет кушать кашу? Мама, да? Мама. Каша. Детская каша. Следующее слово. Монтар. Монтар это гриб. Гриб. Мум. Свеча мум. Наша следующая буква буква Н, звук Н. Например, у нас уже есть анне мама, баба отец, деде – дедушка. Но надо еще деде подбирать пару. Нине. Нине это бабушка. Нине. Далее слово нар, нар, гранат, нар. И отсюда есть еще похожее слово наргиле. На аргиле это «Колян». На аргиле. Понятно. Следующая буква аналогично русской буквы «О». Звук «О» и буква «О». Например, давайте рассмотрим слова. «Ода». «Ода». «Комната Ударение на конец». И буква «О» всегда читается «О». Никогда не читается как «А». То есть в языке как пишутся буквы, так и читаются. «О». «Ода». Теперь наше следующее слово давайте рассмотрим. У нас вторая буква, которая продлевает. Поэтому что мы делаем? Продлеваем букву О. И произносим ОУЛ. ОУЛ. ОУЛ. Это сын. ОУЛ. Следующее слово. ОКУЛ. ОКУЛ – это учебное заведение, школа. Но ОКУЛ можно назвать любое учебное заведение. Далее такая же буква, почти как буква О, но вот точечки над этой буквой. А это звук Э. Ö. Вытягиваем губу и выговариваем Ö. Ö. Обязательно выговариваем вслух. Например, давайте рассмотрим пример. Эр-дык. Утка Следующее слово, вторая буква, напоминаю, продлевает. Итак, читаем: Öretmen. Öretmen. Öretmen. Учитель. Еще одно слово. Öringi. РНД. РНД ученик студент. Или ученица студентка. Рода в турецком языке нету. Итак, далее буква Х, звук P и слово такое как пара очень важное слово в нашей жизни. Пара. Итак, пара это деньги. И оно в единственном числе, как в английском языке money. То есть лар-лер, множественное число, не нужно будет туда добавлять. Пора, это уже подразумевается, что деньги. Далее, парфюм. Ну, я думаю, вы догадываетесь, парфюм – это парфюм. Парфюм. Следующее слово. тейнир. Тейнир. сыр. Итак, у нас опять есть запас каких-то слов. Давайте опять получим с вами некоторое словосочетание. Хочу сказать. Хороший сыр в значении вкусный сыр. Итак, хороший – это и. И сыр, пейнир, и того. И пейнир, И пейнир, Хороший сыр. Далее хочу спросить, как вам комната? Ода насыл. Ода насыл. Как вам школа? Окул насыл. Окул насыл. Далее хочу сказать, хорошие деньги. И пора. И пора. Хорошие деньги. Хороший учитель. И, ретмен и хороший ученик или хороший студент. И, оранжий, и Сколько денег? Кач пара, кач пара. Далее идет буква Р, звук Р, Р. Слово Радио. Радио это радио. Ренк, цвет, Ренк. Цвет. Давайте получим словосочетание с вами. Спросим, какого цвета? НЕ РЕНК. НЕ РЕНК. АРАБА НЕ РЕНК. Машина. Каким цветом? АРАБА НЕ РЕНК. БАРДАК НЕ РЕНК. СТАКАН. Какого цвета? РЕНК. Далее буква С. Звук С. Слова СААД. СААД. В турецком языке две гласные буквы никогда не находятся рядом. Если две гласные буквы рядом, значит слово, скорее всего, арабского происхождения. Сад, и слово арабского происхождения, это часы. Далее, су, су, вода, су, очень легко. И еще одно слово, сюд, сют молоко. Далее, наша буква очень похожа на букву С, но с хвостиком, а это буква ше звук ш. Например, слово шанс. Шанс это шанс. Удача. Далее чище. Чище, бутылка, чище. И еще одно слово шу. Этот, шу или это урода, напоминает языке нету. Так, опять давайте получим словосочетание. Хочу сказать сладкая вода. Татлы су. Хочу сказать. Сладкое молоко. Татлы сют. Татлы сют. Давайте спросим, сколько часов, например, в день вы занимаетесь турецким? Кач сад. Кач сад. Сколько часов. Когда вы хотите по продолжительности узнать, сколько часов в день человек чем-то занимается. Кач сад. Далее. Хочу спросить, сколько тарелок? Кач табак. Кач табак. Или сколько стаканов? Качбардак. Качбардак. Сколько бутылок? Каччише. Каччише. Дальняя наша буква Т. Звук Т. Слово таман. Я думаю, вы все уже знаете, что такое таман. Таман-то хорошо. Окей, ладно. Таман. Далее слово татлы. Татлы сладкий или сладости. Татлы. Татлы такое легкое слово табак. Табак это тарелка. Табак. Следующая наша буква, буква У. Вот эта буква всегда читается У. Опять же, без разницы, где стоит в начале, в середине, в конце, без разницы. Буква всегда читается У. Например, давайте рассмотрим слова. Слово УЧАК. УЧАК. Самолет. УЧАК. Далее УЗУН. УЗУН. Длинный. УЗУН. Или еще одно слово УЗАК. Далеко. УЗАК. Далеко. Наша следующая буква очень похожа на букву У, но опять с точечками. Это буква У. Без точек это У, с точками это «ю». У. «ю», У, «ю», У, У, Звук У. Например, слово УЗЮМ. Виноград УЗЮМ. Далее слово юзгюн. юзгюн" Грустный. Расстроенный. Юзгюн". И еще одно слово. Давайте последнее посмотрим. рассмотрим эту букву. Юзюк. Юзюк. Юзюк" Кольцо. Юзюк. Последняя наша буква. Итак, буква В. Звук В. Слово ВАР. Вар. Есть. Что-то есть в наличии. Например, деньги есть. пара Вар. Следующее слово. Вишне. Вишне. Очень похоже на русское слово вишня. Вишне – это и есть вишня. Вишне. Вазо. Вазо. Тоже можно догадываться. Вазо – это ваза. Далее буква Е. Звук Й. Как и краткая то есть если вы слышите звук ⁇ «е», значит эта буква обязательно там должна быть. Например, слово ⁇ еметь ⁇ Еметь ⁇ Еда. Или слово ⁇ юмурта ⁇ Юмурта ⁇ Яйцо. Или еще одно слово рассмотрим. ⁇ Я ваш ⁇ Медленно. Я ваш ⁇ Медленно. Иногда использует значение ⁇ осторожно ⁇.⁇ Я ваш ⁇ Наша последняя буква ⁇ буква ⁇ З ⁇ Звук. З. Слово «зор», «зор», «тяжело», «тяжелый», «сложный», «зор». Далее слово «зафер», «зафер» – это мужское имя, переводится «победа». В челеском языке все имена имеют свое значение. «Зафер», «победа». И еще одно слово «зенгин», «зенгин», «богатый», «зенгин». Итак, опять же, давайте постараемся получить свой Давайте скажем, сложный ребенок. Сложный. Зор. Чудюк. Сложный, трудный ребенок. Зор. Чудюк. Далее, сложный человек. Зор. Инсан. Зор. Инсан. Далее, давайте скажем, расстроенный ребенок. Грустный ребенок. Изгюн. У нас есть слово ⁇ грустный ⁇ Изгюн. Чудюк. Изгюн. Чудюк. Хочу сказать есть вишня, вишне, вар, вишни нет, вишне, йог. Деньги есть, пара, вар, денег нет, пара, йог. Учитель, уставший, Эритмен йоргун, Эритмен йоргун.